Здравствуйте, уважаемые земляки. Продолжаем цикл наших передач разговора о политике. И сегодня у нас в гостях в студии заместитель председателя Народного хурала, руководитель фракции КПРФ в парламенте республиканском Николай Армений Николай Армений отозвался на нашу просьбу дать разъяснение по поводу парламентского кризиса, вообще кризиса, вообще, который сейчас происходит у нас в республике. И с удовольствием решил нам рассказать, ну сразу перейдем к этому вопросу, что у нас, вот все сессия прошла, какие результаты, почему там, был разговор о ВОТУМе, недоверие, почему не поставили этот вопрос, хотелось бы об этом узнать, чтобы ну, подписчики, потому что все звонят, все спрашивают, что там, как там. Ну, первый, добрый день, уважаемые зрители. Ну, что самое главное, хотел бы акцентировать по цели сессионной работы нашего парламента. Да, действительно, я на, перед тем, как повестка дня была утверждена, попросил слово, мне его дали, значит, и я дал разъяснение по поводу, почему, по каким критериям, значит, мы э, хотим объявить, вот у меня доверие к главе республики, значит, Бату Сергеевичу Сергеевич и пересесть, скажем, ряд тех вопросов по которым, например, в соответствии с законом о главе Республики Калмыкии, о парламенте Республики Калмыкии, в соответствии с нашей Конституцией степным уложением, значит, депутаты парламента имеют право выразить недоверие. Но, к сожалению, значит, там начали перебивать. Во-первых, недопоним... пошло какое-то недопонимание, хотя во всех парламентах мира, когда утверждается повестка дня, значит, руководитель фракции, ведущий фракции, имеет полное право нести какие-то поправки там, да, или как чтобы не было в дальнейшем, когда рассматривается повестка дня парламента или э, э, сессии, значит, так, не было никаких недоразумений. Но, к сожалению, не помню, тем не менее, значит, я довел до коллег своих позицию фракции, позицию не только фракции КПРФ, но и позицию фракции, значит, России и части группы депутатов, значит, от Единой России. Так получилось, что перед тем, как значит, носить э, предложение о вот, имени доверия, значит, э, мне позвонили и сказали, что, э, по крайней мере, да, руководитель фракции, значит, так, Единой России, значит, была вызвана, значит, э, президент Российской Федерации, значит, э, к начальнику управления внутренней политики. Вот, и поэтому в связи с этим, значит, просили, чтобы как-то мы э, на сегодняшний день немного заморозили, взяли паузу. Ну, мы пошли почему? потому что ну, это фракция, и одна из крупных, ну, самой крупной фракции в республике у нас, в парламенте, поэтому мы, мы подумали, решили, все-таки необходимо <coughs> взять паузу. Тем, тем более вы понимаете, что мы в любое время имеем право, значит, вот в недоверие, значит, объявить. Об этом я и сказал. Вот. Но перед этим, вы знаете, были очень много мероприятий, которые прошли, и имеют в виду, в рамках, значит, партии Единой России, на котором начали президиум, значит, освободил э, председателя фракции значит, от должности. Э, значит, фракция освободила, хотя еще по дня парламента они его кстати, не включали. Они не, да, да, не вносили, по крайней мере, вот на той сессии, на которой мы, последней сессии, крайней сессии, которая рассматривались, это не произошло. Вот. И буквально когда... Значит, э, она приехала руководитель фракции, значит, мы пришли к выводу о том, что значит, дальнейшие наши действия, которые мы значит, описали, писали, значит, своих письмах, их вот мы, так сказать, будем продолжать. А то есть договоренности остаются? Ну да, я еще раз говорю, они могут измениться. Ну, почему? Понятно. Потому, почему? Потому что вы сами понимаете, это ведущая на сегодняшний день партии, значит, так, у нее есть свой, значит, головное предприятие, будем говорить так, это, значит, ЦИК. Кроме того, если Генеральный там совет у них существует, значит, то есть, тем более, что по уставу, значит, у них устав очень жесткий. Значит, решение принимают значит, в Москве, а здесь только исполняются. Поэтому здесь по-разному можно говорить, но и разные подходы могут быть. Как они там в Москве отреагируют на ту ситуацию, которая существует сегодня у них в партийном отделении в Калмыке, это значит и их право. Мы же туда не можем так сказать. А другое дело, значит, если, например, здесь на месте члены партии э, к ним Какие будут применены значит, методы воздействия, значит, и, и какая их будет обратная значит, реакция, значит, это уже их, так сказать, их, их личное дело. Все-таки живые люди, в принципе, семьи есть, у них есть близкие, родные, значит, да. Вот, по крайней мере, значит, для них, наверное, по всей видимости, это впервые вообще, в принципе, так происходит. Да, это... Потому что, если говорить о значит, КПРФ, то мы это как бы на протяжении, сколько существует партия, столько мы чувствуем давление, там, разные подходы к нам, значит, и по-разному. В том числе, значит, вообще все оппозиционные партии. Это как бы в той или иной мере они испытывают. Поэтому. Вот как вы, вот, с вашим опытом, да, со стороны своего опыта, смотрите на ту ситуацию, которая сегодня у них в Единой России сложилась, то, что часть депутатов, грубо говоря, пошла якобы против Политики. Ваше вот мнение? вы знаете, значит, вот мы субъект, значит, Республика Калмыкия, национальный субъект, значит, и в принципе у нас здесь проживают люди, да, скажем, там большинство титуль нас в потом у нас где-то 30-35% русских, значит, других национальностей, да, И у нас какие-то существуют на этой территории какие-то интересы, в соответствии с законами, естественно, мы хотим развиваться, развивать свою экономику, значит, да, дать своему населению достойную жизнь, достойную заработную плату. Детям и старикам у нас должны какие-то льготы быть, чтобы они чувствовали, что государство о них заботится. А не говоря уже о, значит, скажем так, о, соци... о секторе о социальном, да, о том, что, например, учителя, там, педагоги, врачи, они тоже должны себя чувствовать заботу государства, что у них должна быть достойная заработная плата, да, какие-то жгоды социальные, гарантии, э, гарантии какие-то. И, естественно, конечно, э э депутаты мы чувствуем, когда принимаем бюджет и все остальное, что, к сожалению, например, из года в год этот бюджет он не является, например, да, развивающим. То есть там не только должны быть социальные какие-то да, обязательства, там должен быть, бюджет должен развивать экономику. Но, к сожалению, в республике последние 30 лет этого нет, то есть мы развалили свою всю экономику. Ну, регресс, так, да нет? Регресс, стагнация, как хотите называйте. А вот в последнее время, вот, условно говоря, там, у нас проблем не было, как бы с разношением у нас всегда были проблемы. Это было всегда, не только при советской власти, это было еще и ранее было. Но какие-то способы, какие-то вопросы, они решались, будем говорить так. И самое главное, этого требовал, значит, федеральный центр всегда требовал с этого. Например, когда выделялись деньги, отсчитывали, значит, и мы знали, что, условно говоря, например, город Чаграйский, когда хранились, такого-то времени. Естественно, конечно, создавалось. Вы понимаете, да, усилия во всех руководителей партии и, и руководителей... Республики, она была нацелена на то, чтобы, например, после, э, приход, э, после возвращения с республики, экономика нам быстрее нужно восстановить, восстановить экономику. Mm -hmm. И, кстати, э, это была целая плеяда такая большая группа молодых людей, которые после Сибири возвратились, они очень много делали. Они никогда, значит, там, они отпуска не уходили, там, да, выходные дни у нас, где э, у них всегда было, всегда в работе. Работали, думали о народе. Да. Э, вот те вот, подвижки, например, по самому админсу, не Комнинскую Сянушу был вот, очередным сделал. Это не только он. Это вопрос был для Сар... Савропольского края, значит, а? так же как и для Калмыкии. Это нужно было и им, и нам. Значит. Развитие Сарпинской, рассчитанной Сарпинской низности, это не только для нас, но нужно было. Это нужно было для Волградской области, потому что там тоже орошение развивалось, и для Сараханской области. Это была система Сарпинской, это не только Калмыкия была. Поэтому в этом отношении мы как-то подходили к этому вопросу, значит, не только лично, как от себя, там, например, а подключали к этому значит, наши сопредельные… Значит, Межрегиональные. Вопросы, это, да. Общерегиональные полемики были. Межрегиональные. Политика была и все остальное. На сегодняшний день, вот, понимаете, вот возникла проблема. У нас маноч гудил, а прямо оно сушается. И вот скоро, как сказать, если, например, 2-3 года будет таких вот засушливых года, будут, то, к сожалению, например, мы не сможем. А это уникальная вообще культура. Это вообще в мире там есть вот такие центры, да, водно-балтистые, как называют, их вообще очень редко. И естественно, конечно, там не только нужна, как сама вода, например, но там же обитает целый мир животных. И естественно, конечно, он просто уничтожится. Вот и в этом, да, природно. В этом отношении, вот, кстати, вот говорят там, если мы, например, отремонтируем волго ой, волго прошу прощения. Значит, Чаградское водохранилище, и как бы вода у нас пойдет везде. Но это совсем не так. Мы даже отремонтируем капитальный ремонт, сделаем водохранилище Чаградское, водохранилище, значит, да, но... Вода должна... должна поступать. История. Нам надо весь этот центр гидроузел, который существует, это и идет водотерека, значит, там, и, и кума, и так далее, и так далее. Вот этот весь гидроузел, его надо полностью ремонтировать, реконструировать необходимо, потому что там идет заявление. Значит, сбросы воды, значит, не только делать с рек, вы сами прекрасно понимаете. Там делают и вредные сбросы, их надо тоже отсекать или каким-то образом это делать. К сожалению, на сегодняшний день этого нету. Вторая проблема, значит, у нас, что у нас было 26 малых озер в республике, ой, рек в республике. Их сегодня нету. А почему, я не знаю, каким образом, у нас на вместо рек стали балки какие-то, да, и все. А почему? Дело в том, что есть программа государственной малой реки России. Мы, к сожалению, туда не попадаем и не идем туда. А вы представляете, что это такое? Это же задержка талых вод, например, поверхностных талых вод. Значит. Второе, значит, выделяют средства. Это плотины. То есть каскад плотин, значит, и этих всех вещей, они что делают? Задерживать воду. И нам достаточно для того, чтобы, например, до ноября месяца, условно говоря, да, по ид скотину, например, промышленными. Ну, когда будет вода, это же круг-круговорот воды же у нас. Естественно, идет. конечно. У нас это все не делается, и каким-то образом она вообще где-то отошла как бы, от государственных программах. Хотя я, значит... что сейчас делать? Почему правительство с вами предложения вносил о том, чтобы у нас было отделе министерства или государственный орган, который вот занимается водоснабжением или еще чем. То есть на сегодняшний день, если говорим о туризме, хотя сделал Министерство по туризму, например, да? хорошее дело, это в принципе, нормально, это будет заниматься непосредственно туризм. Но у меня извините, если, например, у нас нет государственного органа, которые занимаются вот непосредственно, имеется в виду, это и строительство, водопользованием, ремонтом, эксплуатацией и так далее. Значит. Один государственный орган, то я вряд ли думаю, что у нас каким-то образом двигается. Потому что минприрода, миссия и мельхозяйство, это заинтересованные значит, в воде значит, в Министерство и все остальное. Но у них как бы не хватает, во-первых, у них же есть дополнительные вообще, да, скажем, полномочия, которые mm -hmm. они должны исполнять и так далее. Значит. А, а вот, эта вот, вот эта вот часть, она как бы в той мере там, и туда... Не как бы, особо не реализуется. Ну, как бы сказать, не выделяя средства, например, на те полномочия, которые у них есть, это должен быть э, полноценный государственный орган, который... Государственный. Ну, ну вот на сегодня такая ситуация, по что непосредственно уже надо этим заниматься, входить в эти программы. Ну, на сегодняшний день, вы знаете, в первую очередь, вот сегодня буквально, значит, первое чтение прошло бюджет, значит, страны, да, первое чтение рассматривалось, вот у нас дефицит 2,3 2, 2 триллиона рублей, И вы знаете о том, что, например, на 10% вообще снижение, многие, скажем, да, льготы там и так далее так далее, так далее. снесены значит, многие проекты которые должны были войти к сожалению например может и Республика Алмык и да, это значит, войти и мы можем часть объектов не заполучить то есть, да но у нас тоже могут сократить я не знаю каким образом будут защищаться будет правительство значит, Минфин но тем не менее я думаю нас тоже это все коснется поэтому той части вот, когда мы говорим нам заниматься этим надо ну, надо заниматься но к сожалению у нас есть вопросы они пере... важнейшие государства. Сегодня идет ковид, мы должны средства, все средства, которые у нас сегодня и направлены поэтому до политики, мы должны даже направлять. Потому что на сегодняшний день та перспектива, которую нам говорят специалисты, и то, что, например, не только наши в России, да, Российской Федерации, но и международные специалисты, они говорят о том, что ковид, который сегодня есть, COVID-19, пандемия, она продлится до весны, ну, примерно до мая 2021 года. И вы сами прекрасно понимаете, а это сами имейте в виду, это, значит, и студенты, это школьники, значит, детские сады, значит, которые необходимо поддерживать и все остальное. Это наше старшее поколение, которое сегодня, значит, находится после 60 лет дома и все остальное. Это очень психологически очень сложное. Начинается зимний период еще. Начинается зимний период. Мы вошли в зимний период, значит, я, хотя вот по ковиду отчитываем, все говорю, только по ковиду. Но мы забываем о том, что плановые больные, которые сегодня у нас есть, которые должны они все закрыты. То есть и поликлиника закрыта, и больницы не принимают планов больных. Ну, и прекрасно понимаете, как, как все это сложно. Вот. И второй вопрос. Начинается простудный период, да? Ну, это уже зима. И вот на сессии, когда мы рассматривали правительство полчаса, значит, обстановку и вообще ситуацию по COVID-19 в республике Калмыкия, Министр здравоохранения докладывал, и я одним из вопросов, там было много вопросов, одним из вопросов дадал, значит, министру, вот приближается простудный период. Вы знаете, что, например, диагностика по ковиду, например, да, симптомы имеется в виду, по ковиду, значит, и по простуду заболевания Они почти аналогичны. А как вы будете их разделять? Всего пять лабораторий работает, а в районах-то лабораторий нету. То есть, получается, они констатируют, что там диагноз ставят там примерно предварительный диагноз ОРВИ, -э. или, например, отправляют сюда, значит, здесь они сдают ПЦР и подтверждается, там есть или нет. Но, это же, представьте, огромная нагрузка будет, и, в принципе, он признал. Это очень серьезная проблема, и на сегодняшний день. А я ему сказал, может быть, там посчитать необходимо и примерно приобрести вот эти вот экспресс-лаборатории для каждой центральной районной больницы, потому что... Мы же не только сегодняшним днем живем. Это же будет и в следующем году, потому что все говорят и предупреждают, что мы с этим ковидом будем жить. Да, и, и он стал уже частью нашей жизни. Все маска ходит, все это... Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков.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 Вот, по моему мнению, это как консолидация, то есть то, что вы там, все фракции подписались с круглым столом, с пресс-конференцией, -пресс это как ни крути, но результаты это были, то есть результаты, к нам приехала комиссия из Минсельхоза и выделили порядка 60 миллионов рублей, так понимаете, да? И.. Нет. Значит, больше полумиллиарда Вот, больше полумиллиарда выглядит. То есть, выходит так, что кризис был, депутаты сказали о том, что ну, администрация наша начала говорить о том, что это неправда, а вы, кто подписывал, вы говорите свою правду, а результат это все равно то есть. Вот давайте начнем сразу с одного, чтобы было понятно. Вообще, в принципе, у нас не было никакого такого политического подоплеки, да? Это было необходимо? Про, не пропи пропиариться или что-то выставить себя в таком свете, якобы вот я вот, как бы защитник народа и все остальное. Это вообще не было. До того, как наступило, например, вот это, значит, до письма, в принципе, описание, да? У нас было несколько вопросов, которые я выезжал в район, там приезжал, советовался, говорю, так, такая ситуация. Сам звонил главным врачам, руководителям значит, районных значит, подразделений служб и получал ну, такие, мол, наступает проблема очень сильная. Значит, а? И как я выступал, говорил о том, что хорошо, что у нас есть такие... Ответственные, да, социально ответственные бизнесмены -то, например, ну, их сложно дать ну, пока не предприниматели, которые собственными силами собирали и помогали да, на уровне района там и все остальное, в том числе и многие партии, и общественное движение это сделали. Но, к сожалению, этого мало было, потому что мы не, даже не предусматриваем, что каким образом эта волна будет наращиваться и каким образом мы попадем в такую ситуацию. К сожалению, нужно просто констатировать, что, например, на сегодняшний день республика не была готова к этому. Ни здравоохранения, ни социальные значит, службы, ни правительство само, никак. Ну, ну, так наступило. Это бывает, в принципе. Это понятно, не успели. Но тогда необходимо было значит, наращивать, да, как бы скажем, все эти проблемы, которые существуют, там, выходить на, на федеральный центр. Говорить и убеждать о том, что необходимо сегодня нам помочь. Иначе Все прекрасно понимают, что болезнь вещь такая: она сегодня у нас здесь, завтра у соседа. И мы, когда чувствовали, мы начали говорить об этом. Это неправда о том, что, например, не выходили на правительство на не говорили. Неправда о том, что мы хотели рассмотреть у себя на площадке значит, Комитета по социальным проблемам. Значит, вот эта вся ситуация. Значит, предложение было, значит, в первую очередь от «Единой России», о том, что давайте на это по рассмотрим. Не надо там, как говорится, волну разгребать. Это было действительно так. Но, к сожалению, они не получили поддержки. И мы не получили поддержки. А проблема идет нарастание. Тогда было принято решение, значит, давайте все-таки мы обратимся, значит, все-таки к Министерству здравоохранения Российской Федерации. Значит. Ну, пришли, давайте напишем письмо. Мы же не пишем что-то такое ужасное, что такое, например, да? а пишем о тех проблемах, которые сегодня и сейчас существуют. И люди, в общем-то, обеспокоены этим делом. И мы, как депутаты, давайте подпишем. Мы согласились, написать. Значит, после этого, значит, пошло какое-то недоразумение о том, что, например, что-то нарушаем. И, то есть, получается, так, ссор избы выносим, значит, mm -hmm. да, зачем вы это так делаете и все остальное. Не, ну хорошо, мы не будем ссор из СБ выносить Но вы-то тогда двигаете, проблемы-то делаете. А то у нас получается, две недели проходят, значит, а, и в 23-22-400 выходит указ а, главы республики о том, что например, мы опять на две недели продлеваем. Mm. Потому что ну, мы ожидаем ночью, раньше не было это рассмотреть, значит, потом нет никакой отчетности. Вот такая была, во-первых, потоплека такая была самого письма. Потом мы пришли к выводу, что, к сожалению, нас как бы не услышали. Почему? Потому что э, приехали две комиссии. Одна приехала от Минздрава, а другая приехала значит, от института, который занимается непосредственно биологией, да, этим всеми делами. И мы получили ответ о том, что нам все хорошо. Да, у нас все хорошо. Да, у, нас, у нас все хорошо и все остальное. Мы тогда подумали, значит, получается так, что где-то, значит, вот это вот э, купируется, на уровне региона республики, значит, а? купируется, значит, и, она дальше, и ее дальше не хотят выносить. Тогда мы просто говорим, ну, нет, да, так дело не пойдет. Необходимо, чтобы было, услышали нас. Это мы уже примеры, наверное, Дагестана, значит, так, будем говорить, так, других субъектов. Мы тогда решили написать открытое письмо. И еще раз повторяю, у нас не было никакого, значит, желания, значит, так, или, скажем, подспутного такого осознанного, да, вот этого письма, значит, вызвать к себе какие-то, значит, скажи, политически какие-то набрать очки. Этого не было совершенно. Мы написали президенту, yeah. и там, в принципе, сказали, и в том числе, значит, мы там указали не только проблемы ковида. Нельзя проблемы было... Проблемы Нельзя было им говорить. Потому что, ну, вы представляете, когда едешь по степи, когда степь вся выжженная, значит, и приезжаешь, когда она к знакомым крестьянских фермам с хозяйством приезжаешь к ним, значит, у них вокруг, вокруг значит, в стоянки значит, спасется скот, который и там разбросаны соломы, солома, там, сены или что угодно. -то. То есть они уже вошли в зимовку, значит, работу. Они говорят, во-первых, не могут продать. Почему? Потому что цены сразу упали, Во-вторых, значит, скот, чтобы довести до кондиции, необходимо кормить. Его. Чем кормить? Значит, и третья проблема о том, что каким образом дальше вот, подойдет время, дальше будут заготавливать и все остальное. Самое основное. Вот, вот эта проблема началась. А вы с понимаете, что у нас агропромышленный комплекс это почти 85-90% всей нашей экономики. Останавливает все. И третья проблема, которая сегодня шла, мы говорим о пастбище и все такое. А к этому все-таки надо стать. Это водоснабжение, орошение и так далее. Ну, о чем вы сказали. Когда, когда все значит, закрыто и идет значит, такой мор, да, у нас называют джутовый у а как... Вообще, в принципе, падеж скота, он с определенной... Значит, Скорость, периодичность. периодичность, он происходит. И ничего в этом страшного нет. Единственное, что к этому надо просто готовиться. Циклично существует. Например, Монголия теряет, иногда теряет до 30-40% до своего скота. А вот, условно говоря, там 15 лет назад у них 28 миллионов было. Сейчас у них почти под 70 миллионов скота, значит, а их всего там 30 с небольшим миллионом. То есть в этом ничего страшного нет. Но необходимо к этому готовиться. Мы не были к этому опять готовы. У нас какой-то произошел, мы не знали, что даже делать, например. В это время же уволили министра сельского хозяйства, какие-то там проблемы, тем более по недоверию, значит, тогда получается, он виноват в этом, что ли? Так, да, ну, по да. По по по такое получается, ну, пришел новый министр, значит, и потом еще один момент, вопрос, дело в том, что, если вот так вот расширенно говорить это, значит, и глубже, на перспективу, значит, посмотреть на это дело, вопрос даже не в том, что, даже, например, сегодня главу уберут, Хасика, <св> Да, что делать? Да, что да, делать? Придет другой глава. Я хочу вам сказать... Проблемы до да, Проблемы остаются, да. А необходим комплексный подход. Мы сегодня должны значит, развить государственную программу социально-экономического развития, например, на 5 и 10 или 15, 15 лет... 20 лет, да. Или 20 лет, понимаете? Ну что, возьмите, у нас есть страны, возьмите Китай, например, у них до 50-го года уже государственная программа развития идет. Кто знает, что через 5-10 лет, например, люди уйдут, кого уйдет, другие будут делать, но у них жесткая, четкая позиция, каким образом должна страна развиваться. План. План, конечно, должен быть. А так, например, вот, затыкать вот эти дыры... И ИПОЕР хорошее дело, индивидуальное, значит, развитие, план развития республики, это хорошее дело, значит, да, миллиард каждый год дают, но вот эти точечные, значит, вот эти вещи, мне кажется, неправильно. Даже если, например, в течение 10 лет нам 10 миллиардов выделят, то мне кажется, на 10 лет необходимо нам уже под ИПР сделать программу, а у нас, к сожалению, этого нету. Вот мы сегодня говорим, там, нам докладывают, мы вообще отчета не получили, не от правительства, почему у нас такое было, вообще позиция была, угу. правительство перед нами не отчитывается. Глава перед парламентом не очистила. настоящего полтора. времени в настоящее время мы не знаем, было, пришли день, куда они делись, каким образом, значит, что построен. Ну, мы смотрим там в Инстаграме, глава говорит о том, что вот я там детский садик сдал пристройку, например, потом дорогу, как открыл, или, и так далее, и так далее. Ну, так не должно быть. То есть вы следите за главой по Инстаграму? вообще не уходит. Да, я получаюсь. я отчет смотрю главы только по Инстаграм, как он там отчитывает, и все. Хотя Инстаграм это вообще не правительственный сайт, не правительственный, как сказать, печатный орган. Значит, и правительство должно отчитываться в официальном печатном органе, где четко и ясно должны быть приняты планы, опубликованные должны быть, и по этим планам должно отчитываться перед населением, публично это все должно делать. К сожалению, у нас почему-то в последнее время вообще такого нет. У нас, например, мы не знаем, там, по заготовке кормов, например, «Хорошо» я знаю в связи с тем, что ко мне приходят эти сводные дела. Но я вообще удивился. Когда, например, отчитывается 83-86% заготовка кормов, значит, у нас заготовлено, сотки. У нас. Да, а приехала комиссия, значит, Министерства Российской Федерации, которые написали, значит, что в Калмыкии на 14 октября 43% заготовки. А в тех районах, где была, значит, объявлена чрезвычайная ситуация, там вообще около пределок 30-28-30%. Я говорю, как, откуда такие цифры? Ну, мы, в принципе, я-то верю той комиссии, которая приехала и будет так докладывать государственному органу, а, значит, Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства, о том, что какая ситуация сложилась, необходимо помогать. Вот у нас такая какая-то проблема. Потом, mm -hmm. знаете, вот, все-таки, мне кажется, вот, по ковиду, да, оценки, которые даются, министрам наши, они какие-то некорректные. Yeah. То есть, например, министр говорит, что все есть, все нормально, вот выделяет деньги, мы все получаем. Но, к сожалению, например, вот буквально на Хурале, э, сессии Хурала, значит, глаза сказали, говорят, ну, подождите, мы покупаем лекарства, вот прям там, от 16-20 там, тысяч, там, до тысяч, а вы говорите, все есть. Ну, он говорит, ну, наверное, не те лекарства. Ну, я не знаю, может быть, действительно, я же не специалист, может быть, не те лекарства, хотя болезнь одна, она каким-то образом одним лезть. Но там, знаете, еще есть, там сопутствующие болезни есть, полсейности, может быть, и так. Но говорить о том, что, например, у нас все есть, и мы закрываем эту тему, тоже и так. По умершим, люди, которые от, умерли от ковида, ну, мы знаем, что у нас и дом умирает. К сожалению, например, такое есть, что на дому умирают люди, в связи с тем, что, например, не принимают, Потом, значит, ну вы сами знаете, существует значит, статистика о том, что у нас ежегодно люди умирают, да, по yeah. разным так сказать, заболеваниям. Так вот мы не знаем, кто от ковида умер, кто от сердечно-сосудиста, онкологии. Это, этого в принципе разбивки никакого нет. Даже для Минздрава было бы легче, когда они разбивку делали, говорили, что да, есть общая там цифра, условно говоря, там 220 человек, значит, из них от ковида умерло там 100 человек, будем говорить так. По разному такое, значит, у нас этого в общем нет, хотя... Насколько я знаю, по статистике, в этом году, значит, по у... у нас умерло больше, чем в прошлом году людей. За этот период, да? Да, за этот период, я имею в имею в виду, 2019-2020 период. 2020 то есть в этом мы, мы, не только мы чувствуем, но и люди просто, э, жители нашей страны чувствуют какую-то некорректность в этом отношении. Да. Да. И какая-то, как, какая, как, да, как будто до нас как... что-то не доводит. Да, да, да, да. Какая скрывает, это, скрывает от нас. Что Потом говорят, все нормально, все, у нас все мы контролируем, все остальное. И к тот же время говорят, ну да, есть проблемы. Но получается все нормально. И проблемы, получается, проблем больше, чем, чем все нормально, так же получается. А у нас они говорят, у нас все нормально. И как бы да. на это смотрит так. Мы все контролируем, докладывают на Федеральный, федеральный центр докладывают о том, что все мы контролируем, все у нас нормально идет, к зимовке мы готовы, все мы запустили, все сделали, и так далее, и так далее. Но на мой взгляд, мне кажется, все это делается, жиждется, да, у нас таком полит... тонком. Таком, политика такой... реагирования, а не предупреждения. То есть да. То есть мы должны предупреждать, да. увеличивать все это дело, да, где-то там. А у нас мы держим таком план, таком, таком тонком значит, слое, да, вот эти уверенности, да, так сказать, да. Что она может прорваться, например, Пока не что не ситуацию. взорвется. Да, да неконтролируемая ситуация. Ладно, вот вы сказали про, что в некоторых районах было объявлено чрезвычайное происшествие в связи с засухой, да? но, но ни одного совещания, ни одного какого-то заседания именно по засухе, именно по сельскому хозяйству, там, что именно объявили, ЧС и что там было, я вот для чего объявляли, вот я так и ничего не понял. Вот чрез для чего то объявляется? Совет должен или там что, что, что, что то, -то какие-то действия должны быть? Вы слышали об этом вообще? Я, да. Я понял, вас. Дело в да. том, что когда объявляют чрез, существует орган, который этим чрезом управляет. Да. То есть есть штаб чреза, на, на который, значит, есть резерв правительства значит с по которым значит, из этого ЧС достаточно необходимо район там, или село или орган какой-то или предприятие выводить то есть существуют средства для того чтобы это купировать и чтобы как бы, меньше его сделать да? решать да, проблему решать проблемы. к сожалению вот раньше было так если происходит например да, в ведомстве условно говоря Министерство сельского хозяйства какие-то проблемы а сейчас это касается министерства сельского хозяйства ну во-первых там создавался штаб например его обычная возглавлял зампред по сельскому хозяйству, который, значит, он ну, не министр, а зампред, причем, потому что непосредственно там по другую должны быть средства быть, значит, так, он должен оперативно решать. И в инстаграме об этом не пишут? Ну, в Инстаграме тоже, например, наверное, не пишут. Я, я не имею Хотя, хотя проблема, особенно значит, вот в восточных районах, она существует, вы знаете, и очень сильно имеется в виду Ястинский район, Яшковский, там, и про Черезнам... Черезнамирский вообще говорить не хочу, там, проблему. Про Киборгольский тоже. Район, значит. Но я одну вещь хочу сказать. Вот все-таки в республике значит, после того, как по 60 е годы начиналась эта проблема, да, вот, с, с там, с водой, значит, с электроэнергией и так далее, так далее Тогда был такой системный был подход. Вот, например, я помню, в 60-е годы в Кибрунском районе, значит, когда входили в школу, мы просто не знаем, мы голову закрывали значит, таким бабушкам не платок, потому что дышать не все было. Сильные бури были, пыльные бури. бури это вообще бури. Вот сейчас они, кстати, вернулись обратно. Вот эти пыльные бури, которые у нас существуют. но В городе не так, но в селе она прям все ужасная. Но я хочу сказать, дело в том, что была такая генеральная схема по борьбе с опустыниванием. И, в принципе, у нас был э, орган, который этим вопросом не занимался непосредственно, значит, вот, и подгонным пастбищем, значит, так, и вообще вот э, э, э, рассматривал все это. И вы знаете, я просто убедился в том, что все-таки государство потом по тем временам, значит, оно занималось, потому что вы знаете, пыльных гурий у нас не было последние там 30, 40, 50 лет. Вот они вот появились. Почему сейчас появились? Потому что на сегодняшний день вот, э, вот эта э, схема по борьбе с опустыниванием ее как таковую уже не существует. Mm. Это был первый этап, а он должен был еще второй этап начаться. Он, кстати, в 2000-х годах, нулевых, он, в принципе, предполагал, что он, мы будем заниматься. Да? Но, к сожалению, он, так сказать, не, и остроты такой не появилось. Значит, экологи почему-то замолчали, да? по крайней мере, по Калмыкии, да, говорят о том, что вот пустыня приближается, так сказать, это уже в Европу, да, будем говорить, зашла пустыня, и Кибрульский район. Да что говорить, Кибрульский район? Недавно как, та комиссия, которая приезжала с министерства, на сельскохозяйство Российской Федерации, они ездили по предприятиям, по племенным значит, предприятиям, как сельхозкооперативной, так. Так вот, они вот две точки, которые находятся на границе Киченеровского и сопредельного района, я вот не помню, там... там было, как... До сорпы до, дошло. До, до Сарпы, да. До Сарпы, да. Там две точки, они принесли, засыпаны песком. Представляете, да, это, как дошло? А мы теряем пастбище. А принцип, вот многие говорят, там будет, зуд будет, там погибнет. Я думаю, что скот мы восстановим. Ну, Но Если будет. земли не будет, пастбищ у не будет, то зачем у нас нет возможности будет держать кота. То есть стратегии И, нужно? Конечно, обязательно. И вот сегодня необходимо добиваться на сегодняшний день, чтобы вот этот второй этап... Значит, схема, значит, генеральная схема по борьбе со пустыней в Республике Калмуги, чтобы она сегодня появилась, получила новое наполнение, новые средства для того, чтобы, например, мы занимались этим вопросом. Конечно, параллельно надо заниматься и каналами, значит, и водопровождением. Ну, да? но, и... но, но это, понимаете, это системная работа. Не Необходим план делать. Это не одного года работа. Это на десятилетие работа, понимаете, в чем дело. Ее нельзя никогда бросать. А мы как-то сегодня получилось, бросили все это дело и считаем, ну, нормально там. Вот. Сегодня с COVID, и мы давайте с ковидом бороться. Ковид, он пройдет. И, может быть, мы с ковидом всю жизнь будем жить. А как быть с той экономикой? А как быть с другим тем проблемой? Вы на хурале вопросы поднимали? Эти вопросы. Ну, мы всегда поднимаем на хурале все эти вопросы. Но, к сожалению, там кивает головой, слушает. Но потом, в принципе, нет. Когда правительство, и вообще никто не отчитывается, очень сложно проследить вообще исполнение, запрос или что там обычно делать. К сожалению, это так на сегодняшний день. И мы, вот, как бы скажем... Еще раз хочу повторить: мы не просто взяли и написали это письмо заявление, обращение. Не просто так. Мы просто понимаем на сегодняшний день, что те проблемы, которые скопились на сегодня, ну, как одним разом, да, вот как бы на и и мы понимаем, что мы одни отсюда. Значит, ни хурал, не правительство, значит, мы отсюда не вылезем. Нам необходимо значит, делать опрос, обращение, все, чтобы к нам подошли очень серьезно. Все-таки это очень большой регион. И в принципе то, что здесь будет твориться в нашем регионе, значит, она постепенно-постепенно будет переходить и на другие регионы. То есть, например, Астраханская область, например, Ставрополь, Ростов, Волгоград. Они в строении останутся. Привязаны к этому. Они мы привязаны к этому делу. Потому что я сегодня смотрю, вот по Манычу сказалось сказал. Угу. Она не касается не только нас, Калмыкии. Это Ставрополь, Ростовская область. В первую очередь мы пострадаем там. То есть общие региональные должностные директора. И тогда надо необходимо значит, встречаться значит, с этими губернаторами, говорить, это, давайте вместе подходить. Вот мы создали ЮРПА, да? Угу. Это вообще вы на сегодняшний день очень мощный орган которым мы вот буквально недавно, вы знаете, обратились, и по принципу, там как бы, почему отказывают да, кредиторам, они должны мотивированно э, дать ответ для того, что почему вы отказали в кредите. Это очень важно. Что... Законопроект, который Законопры, мы котором вышли, значит, и, в принципе, на сегодняшний день он в Государственном да, там будет вносить и поправку делать. С одной стороны, это же правильно. Да. Человека просто отказали, почему? Ну, может, там лицом не вышло, или еще что-то такое, но он должен знать. Почему это делают? И другие инициативы. Это ваша парламентская раз, ассамблея вместе, да? Да, это Южная. И сегодня вот буквально на прошлой значит, сессии нашей ЮРПА туда вошел Ставропольский край. Он же был Северокавказский округ, значит, так? Федеральный. Но тем не менее он вошел в Южную парламентскую ассоциацию, значит, Ставропольский край тоже вошел. Почему он вошел? Потому что он граничит с нами. У нас есть возможность и на том уровне с ними разговаривать. То есть здесь вы уже, у вас конечно, есть конструктивный конечно, диалог есть? Какие-то есть вопросы, Значит, что касается Астраханской области, там, ну мы как-то очень тонко, значит, подходим вот тому, Они иногда сму так шутят, смеются, говорят, вот мы там землю хотите у нас отобрать или что-то такое. Но ну это так, как, шутка. Но это за шутка это стоит очень серьезная проблема. Мы же не говорим сегодня по двум, мы не говорим, не ставим вопрос по двум районам, которые там есть, не существует. Это их, его надо отложить. Вообще сегодня вопрос не поднимать. Понимаете, чем Он существует. Но его сегодня необходимо отложить. Но по тем, значит, по 3000 гектарам, которые существуют, которые вошли в район, которые кадастровые есть документ кадастровый, а то кадастровый, уже... его с ним надо работать. Да. Ну хорошо, давайте мы сделаем так, да, передадим его в аренду или еще что-то. Но там должны быть какие-то законные значит, документы работать. А мы сегодня как-то отодвинулись от этого и боимся поднимать. Почему? Подгонным пастбищем, которые сегодня просто выжгли каленым железом отгонные пастбище 90 тысяч гектар, которые были значит, в Дагестане. Просто выжженная земля. Там. А ее мы туда будем еще вкладывать, вкладывать, вкладывать, для того, чтобы ее восстановить, эти пастбища. Ну, нельзя это закрывать на, глаза. Мы <совест Clearly> да, но на это глаза. Да, на сегодня актуальна земля наша, смотри, за нашей территорией, за водой, вот борьба с да. вот это На ну, сегодня это самый актуальный, самый актуальный вопрос. Проquel... Да. Чтобы да. дальше жить. Да. Потому что... Мы говорим, 5 лет, 10 лет пройдет. Но эта проблема, не уйдет, например, то... есть нужно сейчас строить стратегию и такую вырабатывать. Не надо вот мы говорим о консолидации, да, а все консолидая. время. И говорить, например, руководство и все говорят. Ну, в принципе, это только слова. Нормального, четкого, значит, диалога, нет. диалога с гражданским обществом власти нету. Глазный Если, счет. например, власть считает, что гражданское общество, например, Нуров, там, например, Бушин, там еще кто-то, например, да, и все остальное, это неправильно вообще. Гражданское общество это не только Нур, это огромное количество людей, которые проживают на этой территории, и имеют собственное мнение по тем проблемам, которые есть существуют они. Да, и оно зарождается. И она, и она должна объяснить, сказать: а вот так, а может так подойдем, значит. Прежде мы понимаем, что все хотелки, которые существуют, их невозможно, значит, вот там же есть зрелые предложения, проблемы, чтобы решить. С ними надо советоваться, работать в гражданское общество, ученое сообщество, значит, общественная организации, политические организации, значит, студенты, в конце концов, которые большое огромный огромное количество у нас, но у них есть тоже проблемы, понимаете, в чем дело? Школьное движение, которое есть. То есть, надо, ко всем надо объединиться и ставить вопрос таким образом, чтобы четко и ясно было понятно для э, руководства республики в первую очередь, и для руководства страны тоже. Это огромный Родион, который потерпел бедствие. Но это бедствие, знаете, я тоже хочу сказать, что, кстати, отметила, это отметила и комиссия Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что вот это, этот это, заск и все остальное это же. Подвижка пустыни, обезваживание и все, все остальное, это складывалось годами. Ну да. Мы, не мы... сегодня она появилась, это она появилась. И в принципе, значит, о том, что э, последние 30 лет мы этим вопросом не занимались, вот, Скоро, мы, получили... Розы, да? вот, потом, вот значит, мы получили. Сельс хозяйство да. это черный дра. Вот мы получили. А потом мы упустили это, это, это все, упустили. Значит, что сделали? Э, все водопроводы свои разворовали, значит, так. Все, значит, ора... миллирацию, всю, которая существовала, значит, Колодцы. Колодцы, все, все это дело пустили на самотек, разворали все это дело, а потом говорим, умираем, помогите и все остальное. Да. Ну, Нет, как? население как? тоже, население в основном тоже виноват, я согласен. Власть. Я еще раз говорю, в первую очередь власть виновата. Да. Потому что она участвовала в этом, в разграблении, значит, да? в первую очередь, в первую голову. Значит, на, у нас отголоски, вот эти вот всего, она идут до сих пор. В принципе, все говорили о том, что она, она выстрелит. И вот мы получаем. И вот мы сегодня, да. Еще, еще у нас кровит, и мы еще это получаем. Вот. Конечно, Надо ну... задуматься, да, Николай Нет, Не, ну не просто задуматься. Сегодня необходимо четко я ясно ставить вопрос. Как мы будем из этой ситуации выходить? А работать. у нас еще политический И перспективу необходимо спать. Еще раз говорю, ни один, ни, ни сегодня, сегодня это проблема. Это проблема, ее надо расформировать, вернее, распланировать таким образом, чтобы, например, я знал четко и ясно, например, что я буду делать в 2021 году. Да, даже если любой да. другой глава придет, любой он глава будет это. у него должна быть четкая должна быть, и он должен продолжать ту позицию. Но это все надо необходимо согласовать на федеральном уровне. Что федеральные федералы тоже говорили, например, придет глава и скажет, это не твоя проблема там типа такого. Он говорит, Нет. Вы его принимали, значит, и на федеральном уровне все это застолблено, задокументировано, значит, мы этой проблемой, так сказать, должны заниматься до конца. Почему? Потому что за этим стоит проблема людей, которые там на территории это живут. Да, я думаю, что это очень актуально, и это необходимо уже делать. Глава Вы сказали только что про диалог. Вы ходили, относили письмо Хасику, он с Вами светился так или нет? Нет. До, до настоящего времени светился? Ну, нет. Герой Батлер Санс сказал на конференции о том, что готов выйти в качестве переговорщика, да, ой, в свой качестве посредника. Что-то выдвинулось в этом движении, в этом направлении было или нет? Ну, вот честно говоря, я вообще не сторонник, чтобы, например, у нас были посредники. Я, я тоже думаю. Я, это... я сразу говорю, я, например, не прячусь там по углам, там нигде, как бы, скажем все время нахожусь в поле зрения, значит, в доступе, значит, по телефону и все так всегда. Вот эти все подсветительские вещи, они, в принципе, конечно, они существуют, и, и, по крайней мере, они должны быть, но я здесь, на короче, в республике, у меня нет, мне, нет мне необходимости подсветить. Потом вы меня извините, я все-таки запрет, да? у меня есть значит, полномочия, есть, в конце концов, права и обязанности есть. Я чиновник, и, в принципе, если завтра мне скажут, чтобы завтра я прибыл, значит, все остальное, я долж... готов и обязан выполнить все это дело. Я же не сам по себе. Во-первых, у нас есть статус депутата, депутате. Да? Если депутат там четко, я тоже прописан, полномочия, значит, права и обязанности депутатные. Мы все это должны делать. Если, например, условно говоря, завтра глава значит, пригласит, скажет, зампреда э, Народного хурала прийти, значит, и, скажем, поговорить со мной, вопросов никаких нет. У нас никогда такого не было, чтобы, например, при... Сейчас, по вашему, на ваш взгляд, взаимодействие хурала и главы есть? Или есть взаимодействие Хасикова с Казачко? Хуралы и главы не, нет, ну, здесь надо, во-первых, эти ну, условно говоря, президент Российской Федерации встречался с Володиным, но так, но ну, ну, не, не говорит о том, что он ему доложил. Да, почему? Потому что там же ряд вопросов. Казалось, ну, нет, взаимодействие. Нет, взаимодействие, да. да. А, есть. Про установлен закон установлены законом. Да. А... Но у нас председатель пока Казачков, Антон Нет, вы сказали, я из а? ваших высказываний понял, то что они не отчитываются, ничего, мы не поймем, что они. То есть я я так понял, что никакого взаимодействия нет. Я, я не знаю, может быть, он перед Казачком отчитывается. Хотя, вы знаете, да, я уже говорил, что казачку якобы там отчитывался перед ним. Это было не совсем не так. Просто немножко там в Инстаграме или как там в Фейсбуке все немножко перевернули. но это бывает обычно. Mm. Что там говорить? Там была просто встреча главы после сессии с председателем, с председателем значит, Народного хурала. В принципе, тем более, это был отчетный период, имеется в виду летний, все нелетний летний отчетный период. Там отчета никакого не было, насколько я понял, просто это была встреча. Ну, преподали так, ну, нужно было главе и, там, дать команду пресс-службе, чтобы они как бы, все это так сказать привели в порядок. Но, к сожалению, этого не получилось. Она, в принципе, пошла в Инстаграме гулять так. А, да, они встречаются, наверное, да, и как-то там обсуждают какие-то проблемы и все остальное. Ну, проблем много, например. Ну, по крайней мере, нам глава, не, не глава, а председатель, значит, я еще удивился, там, какие-то вопросы должен у да, главы быть вот перед этой сессией там все остальное. Ну, наверное, скорее всего, перед тем, как принимать бюджет 2021 года, вот, я думаю, что, наверное, появятся какие-то вопросы к нам, будет встреча будет. Хотя должен сказать что о том, что председатель правительства Зайцев он сказал, действительно, он откровенно сказал, я готов перед вами отчитаться в любое время, когда вы меня там пригласите, но ему сказали, мы вас объявим, когда это нужно. Ну По закону он должен закон, это делать. В течение года я должен председатель... По закону он должен да. это делать, по итогам. По итогам года должен отчитать. В том числе и глава должна отчитываться. Да, в том числе и глава. Да, это Испомнят... соответственно. Ну, на сегодняшний день пока этого не случилось, но я думаю, случится. Я думаю На сегодняшний день, я думаю, что и администрация президента, значит, и курилиши, там, как бы, скажем, человек, который, значит, курирует, кабулки, да, по-моему? Да. Значит, он, по тоже подсказал, необходимо отчитываться. Тем более, такой сложный период для республики период. Это... И самое главное, мы вступаем еще сложнейший период, это мы просто прошли. Да, скажете, По краю, да? А сейчас мы вступаем еще более сложный период, когда... И проблемы могут быть, и дорожные проблемы могут быть, значит, и в электроэнергетике может быть проблемы, значит, и еще так далее. Так далее. Конец года, долг растет. Долг растет, долг, да, долг растет на сегодняшний день, как деньги, где деньги они да. будут брать? Более 6 миллиардов. А, Никладис, кстати, недавно мне, у меня прошла информация такая, что Фортум, организация, фортум, который поставили ветряки у нас, на Цилинном вот, районе, на Харбулуке, глава Калмыкии Хасиков им согласовал на налоговые преференции. То есть выходит на 5 лет. То есть выходит Фортум, когда вот они уже запустились, должны были за 5 лет, я так понимаю, миллиард 300 заплатить налогов за 5 лет, это... Миллиард триллионов, это порядка... Под счет Да, по 200 миллионов в год. То есть для этого и делались, то есть заводили инвесторов, чтобы они потеряли налоги, а глава им дает преференции. Как вы это прокомментируете? Ну, э, совсем не так. Дело в том, что мы все, по всем налогам преференции э, Хурал не, не может дать, и глава тоже не может дать. У нас существуют свои, значит, налоги, которые остаются. Не, я, я знаю, в бюджет, что в они республики. будут проходить. Да. Бюджет нашей республики, значит, так. И мы можем преференции дать только в той части, которая касается нас то есть нашего субъекта, нашей республики. Значит. А, такие преференции значит, мы принимали не только значит, Фортуму, значит, но и своим предпринимателям, значит, которые вносил министр а, экономики и развития. значит, Мы такое принимали. Что касается Фортума, я, честно говоря, не знаю. И вообще я хочу сказать вот по зеленой энергетике и по той э, энергии, энергии, энергетике, которая сегодня существует, солнечная, там, да, а, альтернативная. альтернативная, будем говорить. Вы знаете... Это единственное, что оттуда мы будем брать, это, естественно, налоги. Да, ну, рабочие места. И говорить о том, что у нас, кстати, иногда будет, скажу, на порядке, людям преподносят это, что якобы у нас будут свои энергетики, мы попадем платить меньше. Это совсем не так. Закон не позволяет. Во-первых, закон не позволяет. Во-вторых, значит, та энергия, которая идет, она попадает в общегенерирующую сеть. Ресурсно. Она туда попадает, значит, и нам, как платили мы по 10 рублей, так и будем платить, нам никто ее не снизит. То есть говорить о том, что, например, мы снизим его, это невозможно. Это единственное, что ты можешь у себя дома поставить электро или, как называть, электрическую какую-то батарейку, значит, и у тебя ты можешь не платить. А по той сети, которая идет, в соответствии с законом, мы должны сбрасывать в да, государственные, государственный, или как он называется, и потом оттуда мы будем получать также. Но единственное, что например, мы там получаем, конечно, налоги для себя. А то, что касается форту не знаю. Я не могу Я думаю, они внесут еще одно следующее заседание Хурала. Да. ну, спасибо вам, что пришли, спасибо, что Вас разъяснили, спасибо что разъяснили нам. Это был Николай Нич зам зампред... заместитель председателя Народного Хурала. Спасибо, Николай Нич. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, мы на них реагируем. Мам Максим на них реагирует. Да. До свидания.